Так, ну что, все очень удачно заскочили. И одна сходня только Бренкс, и все, и колесо висит там. Так, Коль, ну вот сходни. Вот еще одна лежит. Не, не крашеные такие, по-быстрому -по сваренные труба. 25 на 50 это со строительных лесов перемычки тут вот не хватало добавлял здесь вроде хватало они а тоже добавлял вот такие вот дела с одной стороны ничего нету с другой стороны уголок маленький такой чтобы цеплялся там забор тоже два с половиной на два с половиной вот его либо Цепляю за прицеп, либо его в землю, когда заезжаю, он такой залазит одним ребром, чтобы они не съезжали. И все. Сначала был поварил просто арматуру поперек. И все равно он скользается, он не заезжает по ней. Или гуще надо было варить. Или же, вот, тоже взял такое решение. Поперек, вот так вот, добавил. И все, начал он заезжать. Заезжает, значит, вот так вот он у меня стоит, трубами вот этими вверх. Колесу не дает сползти с них. Вот такие дела. И все. Метр пятьдесят восемь сейчас померил, ровно сделал. Потому что прицеп у меня метр шестьдесят. Ну так, чтобы вот трактором заехал, их под трактор засунул. Они не тяжелые. Под трактор засунул и чтобы борт закрывался. Сделал метр пятьдесят восемь. Да, забыл сказать шириной. Шириной я их сделал по Ты Да, я не знаю, произвольно делал. Вообще тут ни к чему не привязан. Тут 29 внутри, 34 снаружи. Так, примерно прикинул, какие куски были, обрезки. Чтобы они вроде, этот самый, арматура, да и все. И, и капец. Сделал так. Мне хватает. Колесо у нас... 15 шириной да Жигулевской, но ну, я имею в виду вот такое по диску, если мерить. Ну также же примерно и по резине. Вот поэтому 15, ну почти будем говорить, половина, да. То есть, если колесо заезжает, то 5 сантимов сюда, там или 6, 6 туда-сюда. Ну хотя бы чтобы уже не по узкой заезжать. Вот более менее Как-то так. Так. Насыпали кучу. Сзади вот площадка для меня, чтоб не ходить пешком туда. Вот едем высыпать. И она такая низенькая. Вот стал и все. И противовес заодно. Все едем. Вот этот прицеп он заскакивает метр шестьдесят запросто. Это прицеп с кислородом. Вот. Там прицеп самодельный. Вот такие дела. Лентяечку поставил на руль. Очень помогает. высыпаем вот сюда, на кучу. Здесь щиток, дальше сходни. По сходням заезжает аж на кучу. Мне надо встать, стать будет. Назад, либо чуть с разгончика. Вот здесь килограмм. 120, наверное, примерно. Может, 150. Хорош! хорош, хорош, хорош, хорош, хорош, хорош. хорош. Вот. А я вот так отстегиваю, переворачиваю. А сходни вот они с арматуры и весь отсев просыпается. Давай. Вот такие дела, а потом только вот таким образом берется, поднимается и ставится на место, они вот засыпались и они куча чуть выше насыпается, выше, выше, выше и так до самого-самого. Вот, как-то так. Очень удобно вообще капец как удобно и так вот мы посыпали кучу вот эту до самого самого все поехали и площадка кстати вообще шикардос за сиденья он держит придерживается вот такие дела привет Здесь бассейн будет стоять на этом месте, поэтому надо все это дело убрать. Вот как-то так. Это помощники вот уже набрали ведра хотят бассейн, чтоб побыстрее. Набрали, высыпай. Давай, высыпай. Давай. Ой, Риточка, помогай, иди, держи. Все. Быстрее, быстрее кучу просто хотят убрать. Все, пыль, уходите, уходите. Как-то так. О, все выше и выше. Опа! А вот э, по этим самым по сходнем скользите просыпается О. так ну чё все очень удачно заскочили и одна сходня только бренкс и все колесо висит там балка до упора здесь качнула в общем чё Плинты достали кушать Сейчас тракторок попробуем Сдать назад полностью Чтобы вот это колесо Перескочило обратно Вот такие вот Дела Вот такие вот дела Тяга тяга пойдет Сейчас я остановлюсь на площадку для противовеса И Пробуем сдавать назад Что получится не знаю Поэтому камеру на штатив спасательная операция <с> это я прозевал видать на краю стояла надо было чуть подвинуть когда здесь под... здесь поднимал вот как то так ну пробуй такие вот дела мужики спокойно из-за вот такой глубокой ямищи сейчас пристегнем коуш и все нормалек Заскакивает Все выше и выше Давай назад Ну вот и все. Кученция перевезена. Вот как-то так. Все. Щит убрал, сходни убрал. Очень помогают сходни. Прям заезжаешь туда, высыпал-высыпал. Не, ну вершить. Куда еще вершить. И так вот шифер ставлю, чтобы не расползалась куча. Как-то так. Вот так все просто.